Роскошная жизнь. Дорого, богата. Мы все чаще сомневаемся, что на все это можно заработать. В лучшем случае насобирать. Да, вы и не ослышались. Несметные богатства можно сколотить не на нефти или бирже, а можно сэкономить, при этом не сильно изменяя своим привычкам и вкусом. Это история про легкую жизнь, где ты... Зарабатываешь на расходах? В эфире самая полезная программа. Я Владимир Щеглов. И сегодня научим экономить на своей жизни до 1000 рублей с каждого похода в магазин за продуктами. От 60 тысяч рублей на коммунальных платежах. В общем, вооружаемся калькулятором и подсчитываем... На нем висел долг в 2,5 миллиона рублей. А сегодня у него 1 миллион долларов. Как это возможно? Долларовый миллионер раскроет все свои секреты. Прямо сейчас. Можно запросто экономить порядка 150 тысяч рублей. То есть так. к концу года останется да. 150 тысяч рублей да, лишних. В Именно. На что можно их потратить? А, ну, например, я люблю тратить на мечты, на какие-то такие вещи, которые приносят большое удовольствие. Например, на отдых какой-то дополнительный. Он только зашел ко мне домой и сразу стал советовать, как и что делать. Вот я смотрю здесь, у тебя удлинитель сетевой. Угу. Сетевой фильтр с лампочкой. Мы постоянно оставляем его включенным. Это и есть одна из сотен бесполезных трат. Стоящий телевизор с жидкокристаллическим монитором в зависимости от модели и года выпуска потребляет до 10 Вт в час. Минимум 1,5 кВт в год – около 10 рублей. А если старая модель телевизора 52 – 52,5 кВт в год – в районе 350 рублей. Казалось бы, сумма небольшая, но ведь это траты только на один включенный в сеть электрический прибор. В квартире же их наберется с десяток. Самые активные потребители бесполезной энергии. Телевизор. 64 киловатта за год. 320 рублей. Принтер. До 33 киловатт в год. 170 рублей. Микроволновая печь с таймером. 25 киловатт в год. 125 рублей. Электроплита. 25 киловатт в год. 125 рублей. Зарядное устройство. 5 киловатт в год. 40 рублей. В таблице нет еще одного популярного бытового устройства музыкального центра. Наш испытатель в желтом решил показать, как это сэкономить на музыке. Когда звук на максимуме, а вы никак не можете насладиться любимым фильмом, потому что слишком тихо, в этом случае вам поможет совет Дани. Так как же усилить звук в мобильном телефоне? Для этого нам потребуется все, что есть в каждом доме. Пластиковые стаканы, втулка от туалетной бумаги, канцелярский нож и я чуть не забыл про канцелярские кнопки. Главное действие у нас какое? Сейчас мы обрисуем границы телефона. Примерно нарисуем, где у нас будет вход втулки в стакан. Что-то типа аудиосистемы получится? Даже я бы сказал стерео. Делаем прорези во втулке. И вот... Все у нас получилось, телефон стоит, и нам необходимо вырезать круглое отверстие в стакан. Вот так вот. Что-то напоминает мне это летательный аппарат из Звездных войн. А мне бинокль. Давай включим звук. Что будем воспроизводить? Давай запустим самую полезную программу. А давай. Я пока включу дисперометр. Я сбрасываю. И сейчас самое главное не говорить. Печень отправляет фруктозу в жировой запас. Ну, смотрите, пик у нас 82 децибела. А теперь поместим телефон в нашу бомбок-систему. И снова замерим. И вот результат 93 децибела. То есть звук вырос на 10 децибелов. То есть получается, что Владимир Щеглов начал говорить на 10 децибел громче. Так можно сэкономить на дорогой аудиосистеме. Провинция Ганьсу в Китае. Здесь находится крупнейшая ветроэлектростанция мира, более 3000 ветряных установок и 40 мини-электростанций. Пример того, как экономить на электричестве по-крупному. Жители Поднебесной платят за электричество около 9 центов за киловатт, а будут меньше в три раза, когда ветроэлектростанция Ганьсу будет достроена. Сегодня ее мощность составляет 8 миллионов киловатт, а через пять лет она увеличится до 20 миллионов. В Дании энергия ветра покрывает 40% всех потребностей страны в энергии. В Испании 27%, в Португалии 23%, в Ирландии 20% и в Великобритании 12%. Россия в этом списке только на 50 месте, поэтому сэкономить на тарифах у нас не получится. Попробуем на лампочках, протестируем три наиболее популярные модели и узнаем, какие из них спасают семейный бюджет, а какие разоряют. Провести эксперимент нам помогут Татьяна, Юлия и Кристина. Они поделятся своими ощущениями. Объективные показатели снимет наш эксперт Александр Бирюков. Первой мы протестируем светодиодную лампу. Еще недавно она считалась дорогим удовольствием, но за последние два года средняя цена опустилась с 300 до 100 рублей за штуку. Так ли комфортно и безопасна она для жизни и работы? Чтобы узнать это, мы оставили Татьяну с лампой и книгой на полчаса. Светодиодная лампа потратила за это время электричество на 40 копеек. Неплохой результат. Особенно если учесть, что срок ее службы 40 тысяч часов. Теперь вместе с Юлей протестируем другую лампу, энергосберегающую. Самую дорогую из всех участвующих в эксперименте. Средняя цена в магазине 120 рублей за штуку. Нас заверили, за полчаса использования счетчик даже не сдвинется с места. Проверим. Мы насчитали 20 копеек. Впечатляющий результат. Энергосберегающая лампа расходует вдвое меньше светодиодной. Однако Александр предупреждает. Здесь есть подводные камни. Принцип работы лампочки это внутри газ с парами ртути. И для того, чтобы она набрала полную, скажем, свою мощность, нужно время. Пары ртути для своей работы и являются не экологически чистыми и должны иметь свою утилизацию после использования. И напоследок знакома с детства лампочка накаливания. Кристина приступает к чтению. Кажется беспощадным. 70 копеек. Это даже больше, чем потратили обе предыдущие лампочки вместе взятые. А при каком свете девушкам было удобнее читать? Меня не болят, не устали. Ну, я же недолго читала. А, нет, глаза не устали, но единственное было немного темновато для меня. Свет был достаточно яркий, не было комфортно читать. Подытожим. Лампа накаливания при низкой стоимости около 30 рублей расходует 60 ватт в час. В год выходит 787 рублей. Раз в 4 месяца ее придется менять. Это еще 90 рублей. В результате 870 с половиной рублей в год. Энергосберегающая лампа стоит 150 рублей. В год расходует 157 рублей. Срок ее службы 3 года и 4 месяца. В год это 202 рубля. Светодиодная лампа. Расход энергии всего 63 рубля в год. И хватит ее на 10 лет. То есть это 93 рубля в год. Неудивительно, что Максим, сколотивший на экономии целое состояние, уже выкручивает в моей комнате лампочки. Наверное, половина света просто теряется в плафон. Так, убираем лампу, убираем плафон. А мы берем светодиодную. И вкрутим в плафон. Ну, благо, вот. конструкция люстры здесь предполагается, что не, не столько это выглядит неэстетично. Ну да, ну, в принципе, достаточно интересно. Вот Новое дизайнерское решение. Да, да. Не сможет. смотрим. Смотрим. А ведь и правда, простая арифметика. Всего в моей квартире мы насчитали 6 ламп накаливания. Каждая расходовала по 60 ватт в час. Мы поменяли их на светодиодные, которые сократили расходы до 7 ватт. Ежечастная экономия получилась в 53 ватта. Суточная 1590 ватт. С учетом того, что каждая лампа работает по 5 часов в сутки. При нынешней цене за киловатт в 4,5 рубля за год я сэкономлю 2574 рубля. Отправлено сумму в копилку. Далее в программе. Поставить на счетчик по двойному тарифу. Сколько можно сэкономить на электричестве? Выражение получается? Это 2400 рублей. Как на фольге за 50 рублей заработать тысячу? Для своей частью располагать фольгу за батареей. Какой радиатор экономичнее, а какой туалет затратнее? Как оптимизировать бытовые мелочи и превратить их в богатство? Моя посуду руками, расход воды составляет примерно до 200 литров. Вода, овощи, мясо, молоко и хлеб. Как грамотно экономить на ежедневных покупках, а еще на развлечениях и транспорте? Советы долларового миллионера Вместе с долларовым миллионером мы продолжаем исследовать мою квартиру. Максим ставит меня на счетчик. Двухтарифный. Он предлагает перенести всю бытовую нагрузку на ночь. Тем более, что я и так часто работаю по ночам. Однотарифный счетчик стоит в порядка 4,5 рубля за киловатт за киловатт-час. А если ты берешь на двухтарифный, то днем ты будешь потреблять чуть-чуть дороже, где-то 4,9 рублей за киловатт-час, а ночью меньше 2 рублей за киловатт-час. То есть эта экономия составит больше, чем 50%. Сколько это получится по деньгам? Ты перенесешь на ночное время, то эти 100 киловатт в час тебе выйдет экономией в 3 рубля за киловатт-час. То есть где-то 300 рублей за месяц. За год получается 3600 рублей. В копилке уже неплохая сумма. Правда, стоило бы, наверное, вычесть из сэкономленного расходы на замену счетчика. Но Максим меня успокоил. Всего через полтора года он полностью окупится. И дальше экономия будет чистой. Несмотря на заявленную экономичность, двухтарифные приборы учета в нашей стране от чего-то совсем не популярны. Количество таких счетчиков не превышает 10% от общего числа. Чаще всего ими пользуются жители Свердловской области. Почти никогда белгородцы и саратовцы. Стоит обогреватель. Ну да, птички мои холодные поздравляют. Поэтому... Ага. Обогреватель и батарея. Отопление в моей квартире центральное, поэтому не всегда комфортная температура. Я, по крайней мере, часто замерзаю. И этот обогреватель очень выручает, но Максиму прибор не нравится. Слишком дорого. Он знает более экономичные способы согреться. Любая батарея, она греет в дом, в комнату и греет стенку. Можно греть комнату тем же самым теплом, который уходит в стену, просто его отражая. Это можно сделать... Ну, вот я вижу, у тебя фольга. Можно сделать простой фольгу. Это пищевая фольга. Стоимость пищевой фольги всего 50 рублей. Обслуживание вообще бесплатно. Глянцевой частью располагать фольгу за батареей. И уже тепло будет выходить сюда в комнату. И она будет греть комнату, вместо того, чтобы греть стенку. Вот этот пример он достаточно крайний. Он настолько эффективен? Он сохраняет тепло, где то примерно 5% тепла он будет сюда То есть по большому счету, где-то 5% от э, этого тепла будет уходить в квартиру. Не так уж и много, но у Максима есть другие способы сделать квартиру теплее. На окно наклеить термопленку, она тоже будет отражать тепло в комнату, а батарею перекрасить в черный цвет. Темные материалы быстрее нагреваются. Это еще плюс 10% тепла. В этой семье научились экономить на самом дорогом – на ЖКХ. Успешные инвесторы, супруги Павловы, уверены – сорить деньгами удел безграмотных людей. И толщина кошелька не имеет к этому никакого отношения. Есть такое заблуждение, что если у вас есть газ и на, на газу нет счетчика, э, дешевле, дешевле купить э, обычный чайник, который будет э, подогреваться на газу или на электроплите, э, нежели данный чайник электрический. Если вы будете чайник греть на электроплите, он нагревается дольше, раз, у него больше накипи, два, и впоследствии все-таки обычный чайник, да, вот электрический с тенами, он получается более экономный. Счетчики на воду в доме, уверен Юрий, это прекрасный повод приобрести супруги посудомоечную машину. Это в четыре раза экономнее. Вода используется несколько раз. Сначала для полоскания, а после фильтрации повторно для мытья. Моя посуду руками, расход воды составляет примерно 30 литров. 300 литров. Вот, до 200 литров. Тот же самый объем, помыв посудомоечной машине, объем воды составляет 30-40 литров. В квартире Павловых вместо обычных ламп накаливания светодиоды. Их походы по магазинам и список товаров рассчитаны на месяц вперед. Покупки строго в соответствии с планом и никаких соблазнов. Деньги Павловы привыкли тратить с умом. А еще один интересный способ найти тот расход, вы можете, от которого вы можете избавиться, это использовать, допустим, какие-то различные приложения или просто записывать где-то в тетрадке, в блокноте, на что вы тратите. Да? То есть пошли, купили продукты, внесли продукты, там, 500 рублей, да? там, ЖКХ, там, 300 рублей и так далее. Когда вы вносите все эти суммы, потом вы можете подвести итог, на какую статью расходов у вас уходит большая сумма, от которой, в общем-то, вы, например, можете либо вовсе отказаться, либо значительно сократить. Как сделать жизнь удобной и экономичной? Таких советов особенно много в арсенале нашего испытателя в желтом. Знаешь, есть такой способ, как можно есть из нормальных обычных керамических тарелок, но не мыть их при этом. То есть ты хочешь сказать, что ты знаешь метод, как использовать посуду каждый день, и не использовать ни моющее средства, ни воду. Не то, что знаю. Я постоянно применяю его. Так, и что ты делаешь? Сейчас я тебе покажу. Дополнительный реквизит? Так, нам понадобится пищевая пленка. Пищевая пленка, или еще она называется стрейч. Что мы с ней делаем? Мне кажется, все и так уже понятно. Но тем не менее. Я так понимаю, это происходит у нас до начала трапезы. А как по-твоему? Так. Это все мы отрезаем. Стретча приходится на каждую тарелку достаточно мало. И свою тарелку тоже завернем. Так вот мы все приминаем. Угу. Что, что у нас сегодня подают? Горошек. Да, не густо. Ну, ладно. Без ГМО, надеюсь? Да какая разница? Главное, чистая тарелка останется. Ну, теперь что, пробуем? Ладно уж. Давай. Ну, смотри... Края, собственно, не заворачиваются. Есть, но есть, я скажу, не сильно-то удобно. По-моему, есть отлично. Да, но этот способ не практичен, если есть горячую пищу. Пленка просто расплавится. Или если есть какой-нибудь стейк, который надо резать ножом. Вот такой нехитрый способ все время содержать посуду чистой. И не тратиться ни на средства для мытья, и не расходовать воду. Угу. Mm -hmm. Занимательные лайфхаки в области ЖКХ, к сожалению, не помогут по-настоящему сэкономить серьезные суммы. Но зачем вообще платить по счетам? Нет, это не призыв устроить бойкот системе. Все в рамках закона. Совершенно легальный способ вычеркивать лишние строчки из счета и экономить от 1000 рублей в месяц. Об этом расскажем сразу же после рекламы. Далее в программе. Домофон, антенна, капитальный ремонт. За какие услуги ЖКХ можно не платить совершенно законно? Прекратить платить всяким ЕРЦ и МФЦ. Электрическая плита, микроволновка или мультиварка. Что поможет приготовить обед быстро и дешево? Эксперимент нашей программы. Экономим на развлечениях, автомобиле и общественном транспорте. Как за 7 лет сколотить миллион долларов? А также результаты большого эксперимента. В какую сумму обойдутся мои бесполезные траты? Грамотно оптимизируем жизнь. Досмотрите до конца. ЖКХ крутится по разным данным приблизительно 5 триллионов рублей. В два раза больше, чем ежегодные доходы России от нефти и газа. И стоимость услуг ЖКХ продолжает расти. Почему мы платим такие заоблачные суммы? И что делают с нашими деньгами управляющие компании? Юрист Татьяна Овчаренко не просто знает ответ. Она сама каждый месяц экономит на услугах ЖКХ по 1000 рублей того, что им приходит. Прекратить платить всяким ЕРЦ, обл... и МФЦ, которые, к вашему сведению, в нашей стране берут с общей суммы от 3,5 до 21% за свои услуги. Расчеты дважды 2,4 управляющая организация не умеет считать. Татьяна уверена, нас с вами, управляющие компании, обсчитывают минимум на 50% вписывая в платежную квитанцию навязанные услуги. Например, никто не вправе заставлять платить за домофон. Простая арифметика. Средний тариф по Москве за обслуживание домофона 64 рубля. В одном подъезде девятиэтажного дома 40 квартир. В месяц выходит 2560 рублей. Четыре подъезда одного дома платят за обслуживание домофона 10 240 рублей. За год выходит 122 880 рублей. А сколько раз в год ломается домофон? или железная дверь и куда уходят эти деньги это прибор слаботочный он стоит очень очень недорого если он сломался мы вызываем мастер лучше индивидуальное предприниматель я вообще иду в, Феде, в Феде. и вот из соседнего подъезда инженер электрика на пенсии Собственники сами могут выбрать, платить за домофон ежемесячно или же за каждый вызов специалиста. И еще, по закону о защите прав потребителей, на дверь с домофоном распространяется гарантия 5 лет. То есть в течение этого срока все поломки должны устраняться бесплатно. Татьяна не платит и за коллективную антенну, и с капитальным ремонтом решила вопрос кардинально. Люди живут в домах, в которых система отопления, это одна из сам, самая дорогая графа у нас вообще, э, запроектирована по нормативам 28 -го года, а построена в 1953 году. И она работает плохо, потому что тогда иначе понимали отапливание, само как таковое. Они будут собирать деньги, в законе сказано, что это восстановление систем. То есть им восстановят за их деньги. Отопление 53-го года разлива. Одна, на у меня, например, такая, одна труба на все комнаты. И естественно, что э, я, в частности, и люди отказываются оплачивать. Во-вторых, это что за отнесение исполнения работ на неопределенный срок? Мы сегодня платим, да, а нам, значит, говорят, да, а колбаса будет в семнадцатом году. А пока вот в кассу деньги. Это как... Думаете отказаться от всех перечисленных услуг? Напишите об этом в управляющую компанию. Сообщите, что вы временно приостанавливаете внесение платы за эти пункты. А между тем, Максим продолжает исследовать мою квартиру. Он сумел когда-то экономия рассчитаться с долгами. И теперь он пытается помочь мне оптимизировать расходы. Очередь за ванной комнатой. Здесь утекают самые большие суммы на коммуналку. Вода по счетчикам и, соответственно, все, что ты намотаешь в своей квартире, все тебе будет выставлен в счет. Что любишь больше? Ванну, принимать или душ? Если честно, душ. Если честно, душ. И правильно делаешь, потому что душ реально экономит. Наверное, поэтому дешевым процедурам отдают предпочтение 9 из 10 человек. Такие подсчеты недавно озвучили зарубежные ученые. Но все эти люди, скорее всего, даже не подозревают. Есть способ сэкономить на воде еще больше. Чтобы узнать, как и сколько, проведем эксперимент. Мы решили проверить, как купаться с минимальным расходом воды. Разобраться с банными процедурами нам поможет Анна. Ей предстоит вымыть себя трижды в ванне, под душем и в тазике. И без замеров понятно, в каком случае больше воды утечет. Но сколько это будет стоить? Анна набирает воду в ванну. За счетчиками будет следить наш эксперт Александр Гук. Очень выгодно установить счетчики для воды, так как вы знаете, сколько вы пролили воды, вы уехали в отпуск, у вас вода не расходуется, соответственно, вы за нее не платите. Если же вы, сколько вы потратили воды, столько вы и платите. Да здравствует мыло душистое. Анна принимает ванну. Ее считают лучшим способом релаксации и снятия стресса в домашних условиях. Проверим счетчики. 300 литров. Из них больше 200 – горячая вода. 37 рублей за один сеанс терапии. Теперь отправим Анну под душ и посмотрим, сколько на этот раз покажут счетчики. Эксперт, кстати, рекомендует Анне их заменить. Лучше ставить совместного производства. Это немцы, Россия, Италия, Россия. Там хорошая прессовка, хорошие комплектующие. Анна намылилась по нашей просьбе тщательно. Пора подсчитать затраты. 14 литров холодной и 38 горячей. Это 6 рублей. В 6 раз меньше, чем в случае с ванной. Третий заход. С тазиком. Не самый удобный способ, но самый экономичный. Посмотрим, насколько 7 литров холодной и 13 горячей больше в тазик не влезло. Получается всего 2 рубля. Совет эксперта. Устанавливайте счетчик на обе трубы одновременно с одинаковым поверочным интервалом. И помните, своевременное обслуживание расценивается как замена, а не установка, и стоит гораздо меньше. Экономия должна быть не только экономной. Для пущей эффективности она должна быть еще и красивой, так считает молодой дизайнер из Лондона СеминЦУ. Водяная решетка позволяет сократить расход воды на 15%. Пока это только концепт. Но подобные технологии уже внедряются по всему миру. Вот корейская разработка. Небольшая насадка позволяет увеличить слабый напор воды. Максим советует мне почти такую же за 50 рублей. Устанавливается насадка на, э, насадка на э, кран, так. специально выворачивает сюда вот в этот отверстие насадка, и что делает распылитель? Он создает тот же самый напор воды, но меньшим количеством воды. То есть получается, он по большому счету разбавляет воду и воздух. И получается две части воздуха, одна часть воды. Далее Максим призывает изменить свое отношение к привычным ритуалам. Мы чистим зубы около трех минут за один раз, расходуя при этом 30 литров холодной воды. 90 копеек. Умножим на 2, утро и вечер, и получим рубль 80 в день. 54 рубля в месяц. И опять, кажется, мелочь, но Максим призывает оглянуться на Европу. Там давно научились экономить воду. Скажем, в небогатой Греции плата за воду делится на две части. 26 евро в год в качестве абонентской, плюс за каждый потраченный куб пол евро. И чем больше потратишь воды, тем выше тариф. В общем, в месяц выходит около половиной тысяч рублей только за водичку. Как вам? То есть в целом мы получается сколько можем на вот этих трех, что называется, штучках с Вот, допустим, сделаем следующим образом. Простой расчет в литрах воды сейчас не в деньгах, а просто в литрах воды. В день, к примеру, сравним в день, что если принималась ванна один раз в день, чистились зубы и какие-то там рукомойные, там разные вещи были в течение, допустим, ну сколько, полчаса возьмем в день. Угу. Полчаса, допустим, возьмем в день просто пользование краном. И слива в на уровне сколько там 4-4 слива в день итак экономия на ванной просто в переходе на душ составит 250 литров Экономия на кране при постановке смесителя и при экономии, например, на зубной щетке составит 200 литров. 200 литров на кране, 250 на ванне и около 10 литров в бачке унитазов. 460 литров в день. Возьмем примерное соотношение горячей и холодной воды. 20% к 80. Получается около 23,5 рублей в день. Это 8575 рублей в год. Отправляем сэкономленную сумму в копилку. Пойдем далее. У нас третья кухня. Так, идем на кухню. Вот наша кухня. Что ты здесь можешь сказать по ней? Так, но ну, э, в данном случае у тебя на кухне большое обилие техники, поэтому есть о чем поговорить. Максим советует взять холодильник с классом энергопотребления А или А+. В случае со стиральной машиной пересмотреть подход к стирке. Например, ставить на маленькие обороты отжима. Сэкономите электричество, вещи будут гладиться легче. Первое правило это делать полную загрузку стиральной машинки. То есть не стирать половина вещей. И вот если она рассчитана на 5 килограмм у тебя, то, соответственно, 5 килограмм копить и делать. Во-первых, расход воды будет, ну, соответственно, экономить, и, во-вторых, электричество. Дальше, соответственно, на какой температуре стирает машинка. Чем выше температура, тем больше электричества она потребляет. Поэтому здесь достаточно для стирки стирать на температуре 30-40 градусов. Неважно даже, какое белье сейчас вполне современной стиральной машины. Хлопоты на кухне самые затратные. Как сократить расходы на готовку, нам помогут выяснить уже знакомые девушки. На этот раз их задача приготовить рис. Для чистоты эксперимента ограничим их время 10 минутами. Юлия будет готовить на электроплите. Кристина в микроволновой печи, а Татьяна в мультиварке. Оценить результаты нам поможет эксперт Олег Драницкий. Начинаем с электрической плиты. Десять минут на исходе. Вода едва успела закипеть, а мы уже потратили 3 рубля. Эксперт отмечает ошибки. Кастрюля с плоским дном будет нагреваться значительно быстрее. Раз. Второе. Обязательно крышку надеть на кастрюлю, потому что вода, когда кипит, огромные потери тепла уходят э, ну, на улицу. У Кристины микроволновка. В ней оказывается тоже можно сварить рис. И тоже за 6 минут. Кристина достает свой съедобный шедевр из микроволновки. Девушка довольна результатом. Получилось и правда, вкусно. А что показывают счетчики? 2,5 рубля. Настало время узнать, как поведет себя мультиварка. Татьяна засыпала рис, выставила нужную программу и задает нужное время. Показания счетчиков минимальные – полтора рубля за 10 минут работы. Получается, варить каши выгоднее в мультиварке. Микроволновка хоть и показала лучший результат по скорости, но затратила электричество на порядок больше. А между тем, Максим Темченко продолжает оптимизировать мои бытовые расходы. Он нашел самое денежное место в квартире, и эта экономия увеличила сумму в копилке вдвое. Вместе с человеком, сколотившим на экономии миллионы, мы продолжаем исследовать мою квартиру. Где бы еще сократить расходы, Максим принялся считать расход воды на кухне. Давай просто посчитаем по, э, экономии. по экономии, сколько у нас получается. Итак, допустим, ты на кухне используешь э, сколько часов в день? Два часа в день. Два, часа, два часа в день. Помощь, Готовка потывка по Два часа в день. Два часа в день умножить на 30 дней. Это получается 60 часов в месяц, умножить на 12 месяцев – это 720 часов в год. Так как у нас поминутно, мы знаем, что в минуту при обычном наполе у нас выходит 10 литров в минуту, то с насадкой, то с насадкой это будет экономия 7 литров в минуту на 60 минут. Это получается 43 200 минут, минут в год. И каждая минута нам экономит 7 литров воды в минуту на 7 литров. Получается две тысячи литров за год мы экономим. 302 куба воды умножаем на 110 рублей. Тариф из расчета холодная и горячая вода плюс канализация. Выходит 33 220 рублей в год. Добавляем копилку, в которой у нас уже набежала 51 тысяча рублей. А вы говорите, мелочи. На отпуск вполне хватит, но мы двигаемся дальше. Максим учит меня покупать продукты. Выбираем супермаркет эконом-класса со множеством желтых ценников, то есть со скидками. Собираем тележку. Будем отдавать предпочтение дешевым аналогам. Скажем, вода. Популярная марка 5 литров, стоит 60-30 Рядом малоизвестная бутылка 6 литров за 39,90. Максим уверен, когда речь идет о питьевой воде, разница между товаром несущественна. Итак, допустим, если бы если 60, если 5 литров стоит 60-30, это если бы там было 5 литров воды, то делим на 5, умножаем на 6, то эта бутылка бы стоила 72 рубля, если бы она была 6-литровой. Мы взяли бутылку 6-литровой за 39,90, то есть отнимаем 72,36 минус 39,90. У нас получается 32 рубля 46 копеек. Снова ведем подсчет сэкономленных денег. 32,60 на воде. 242 рубля на конфетах мы не стали брать в пачках, а выбрали похожие на развес. Также и с овощами. 262 рубля на помидорах и огурцах. На картошке 27 рублей с килограмма. Молоко... А как же без молока? Обычно рука тянется на полке, где на уровне глаз находится. Соответственно, на уровне глаз выставляют именно те продукты, которые стоят дороже. Но стоит посмотреть чуть пониже, и мы увидим более дешевые продукты. Средняя цена молока – 57 рублей. Чуть в стороне мы натыкаемся на желтый ценник – 32 рубля за пакет молока. Максим уверяет, различается только фасовка. 24,65 – экономия на одном пакете. С яйцами – никакой экономии. Вот, кстати, смотрите, сервелат 179 рублей за 420 грамм. А здесь получается по желтому ценнику 209 рублей. Понятно, что бывают разные вкусы, скорее всего, это колбаса вкуснее или качественнее. Но если мы не знаем продукт и только впервые знакомимся, то можно взять и другой сервелат. К тому же он неплохого бренда, так если так говорить. Посмотрим относительно желтого ценника, сколько мы сэкономили на сервелате. Считаем. Считаем. У нас здесь 209, здесь 179. Экономия получается 30 рублей ровно. 30 рублей ровно на копилку, э, копилку на э, сервилате. Сэкономить можно даже на свежем мясе. Скажем, курица. Если вы не планируете готовить ее сразу, берите замороженную. Целиком, по частям, крыльям, ножкам, грудкам она выходит дороже. У нас есть э, целая замороженная курица. Она стоит 99 рублей за килограмм. Вот она, килограммовая курица. А нет, кило, э, в данном случае 1,690 кг. Это замороженная курица, за кило 690. По 99 рублей за килограмм она получается... Ну, 169 рублей. 169 рублей? 169 рублей у нас стоит замороженная курица. В среднем охлажденную, так вот, если взять вот, э, даже, даже смесь желтых ценников и не желтых ценников, то мы выйдем на цену где-то 174 рубля за килограмм. То есть на кило 169 у нас получится, вот на такой вот кусок курицы, получается 287 рублей. Отнимаем 169 рублей, которые стоит наша курица, курица. замороженная, получается 118 рублей на курице. Что самое интересное... нас в копилку отправляем. Нам осталось взять хлеб. 300 граммов ржаного. Взяли ненарезанный, испеченный в собственной пекарне магазина. Сэкономили 34 рубля. Общий счет на 1084 рубля. Максим берется за калькулятор. Мы должны были заплатить больше. На 859 рублей 25 копеек. Один поход в магазин, 800 рублей экономия. Да, именно. Если это делать каждый день, то получается так. Посмотрим. 770 рублей умножить на 30... 23 100 рублей за один месяц. Теперь самое время узнать, как сэкономить место в серванте. Наш испытатель в желтом уверяет, денег вам это не принесет, но порядок в доме точно обеспечит. Стой, а куда ты в дел? А вот она, скрывай. Ну давай. Да ну. Точно. Если вам надо сэкономить место в шкафу на хранение вещей, то их можно оптимизировать. А ты полагаешь, как ты это сделал? Все легко. Нам понадобится вот такая футболка, которую мы предварительно складываем. И два носка. И сворачиваем трубочкой. У нас, смотрите, верхняя часть носка остается наружу. Получилась большая колбаска для суши. И все, что мы делаем, это выворачиваем носки в обратную сторону. То есть в этот раз ты мне показываешь, Казик? В этот раз я знаю, как это делается. И вот у нас такая получилась компактная колбаса, которая удобно как перевозить в рюкзаке, так и хранить в вашем шкафу. Слушай, а я знаю еще один лайфхак, то есть такую житейскую мудрость. Как быстро сложить футболку? Я видел вот эти ролики в интернете, но у меня никогда не получалось. Давай попробуем. Нам примерно надо обрисовать вот эти вот габариты. У нас получится вот эта точка. То есть мы берем правой рукой вот здесь. Проводим линию вот здесь. Берем левой рукой. Ведем именно с левой стороны по вот правой руки. И встряхиваем, Разравниваем, чтобы у нас была прямая футболка. Кладем вот так. 40. И закладываем. Готово. Заняло всего пару секунд, и это экономия не только времени, но и места. Экономить – это вовсе не значит сидеть дома и голодать. Тратить нужно с умом. Даже на развлечения совсем не обязательно в пятницу спускать все деньги в баре. Можно получить положительные эмоции, иначе наш эксперт по развлечениям Роман предлагает бесплатный квест. На свежем воздухе в нашем случае это был заснеженный парк. Ага, вот он, герб Голицыных. Теперь ищем следующее задание. Пара этапов, и мы замерзли. Роман помогает найти теплое местечко в интернете. Набирать в поиске нужно такие слова, как акция, скидка. Роман ведет нас в антикафе. Та же кофейня, только в ней можно пить сколько угодно. Чая, кофе и заедать сладостями. Платить предлагают за время посещения. Средняя цена в таких местах до 3 рублей в минуту. Знаете, друзья, я очень сильно люблю антикафе. Здесь можно делать абсолютно все, что угодно. Можно играть в настольные игры, можно посидеть с друзьями, можно поучиться, можно играть в мафию, в настольные игры, в, в словесные игры. Во а все, что угодно. А еще тут есть приставки, что тоже классно. О, круто. Ребята, можно с вами? О, кратик. Спасибо. Кто за кого? За весь день прогулок и развлечений мы потратили не так много. На проезд плюс 200 рублей в антикафе, за пару кружек кофе и дюжину пряников и конфет. И экономить можно на всем. Главное выяснить, почему между самым дешевым и самым дорогим такая гигантская разница. И наши ведущие рубрики Деньги на ветер знают, как это сделать. Вы смотрите самую полезную программу. И нашу самую хозяйственную рубрику «Деньги на ветер». Я Стас Рублев. А я Оля Данков. Сколько вы готовы потратить на освещение своей квартиры? Вот русские цари, например... На этой статье расходов в своих резиденциях совсем не экономили. И ты совершенно прав, потому что в архивах Петербурга сохранилась смета времен царствования Николая Первого. Так вот, согласно этому документу, за год расход свечей на освещение Зимнего дворца составлял аж 15 тысяч рублей. А вот самое удачное вложение в свет случилось у пожарных города Ливермор, штат Калифорния. В 1901 году они купили и вкрутили лампочку, которая горит до сих пор. Причем эта лампочка оправдала не только вложенные в нее деньги с точки зрения КПД, но и сама стала зарабатывать. Несколько лет назад она попала в книгу рекордов Гиннесса. Никогда не знаешь, где тебя может подстерегать выгода. И все-таки сегодня мы попробуем это сделать и разберемся в ценах на лампочке. Давай рассчитаем, ну скажем, сколько стоит осветить небольшую гостиную комнату. Ты уж меня стас прости, но чтобы понять, как все это функционирует, нам нужен еще один мужчина, а точнее эксперт. Вот и он. Здравствуйте, знакомьтесь, Виктор Федорук, ведущий эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства. Виктор, скажите, а как правильно организовать освещение в квартире? Какие лучше лампы для этого использовать? Ну, мы, сегодня у нас лампы э, на они дают свет по всем сторонам. Раньше вот такие лампочки висели в каждой квартире. Да, э, э, а, лампочка Ильича называлась. А для того, чтобы и сэкономить, и освещение оставить в норме, нужно э, смотреть, какие лампы мы покупаем. Если у вас люстра э, направлена, например, на потолок, э, годится и эта лампа, и нетрисберегающая э, лампа. Если нужно рассеять свет, больше подойдет вам это лампа, Потому что здесь э, поток идет во все стороны. А в э, светодиодной она больше направлена все-таки от основания э, к э, шару. На что же в первую очередь стоит обратить внимание при приобретении лампочек? Прежде чем уйти в магазин, нужно посмотреть ту лампу, которая у вас сегодня. И вот смотрите, mm -hmm. вот вы взяли вот два разных цоколя. Вы пойдете... Э, приобретете... Что такое цоколь, простите? Цоколь, это вот то, чем лампочка вворачивается в патрон. А дальше смотрим на другой показатель, показатель э, мощности этой лампы. Вот, чтобы заменить энергоизберегающую лампу, лампой, э, лампу накаливания, нужно подобрать ее по световому потоку. Через некоторое время, ближе к концу службы, эта лампа будет терять свою мощность. Чтобы создать тот же самый световой поток, который нам необходим для зрения, нужно приобрести лампу накаливания немножко с запасом мощности а из каких составляющих формируется цена самой лампы? Что Цена и качество здесь на лампах это соответствует. Самая дешевая лампа у нас энерго... Э, не самая обычная лампа накаливания. И она очень дешевая. Эта лампа в 10 раз дороже... А это в два раза дороже не А лампа. служить будет? Эта лампа у нас будет служить тысячи часов, это у нас будет служить 10 тысяч часов, а это 30 тысяч часов. То есть раскошелиться на хорошую лампочку стоит? Она прослужит стоит. дольше? Вот если нам э, посчитаем свою экономию сегодня, мы ее не увидим. Но если мы посмотрим на год, через год э, эта лампа уже оправдает себя и не один раз. А эта лампа оправдает себя через два года, но э, с большим запасом э, она дальше еще проработает. То есть получается мы выигрываем во времени, да, и экономим деньги на покупку? Обычных лампочек и мяча. Вика, спасибо большое, что научили нас, как можно сэкономить деньги на электроэнергии. Теперь все предельно понятно. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. До свидания. Если уж и тратить деньги, то стоит делать это только самому. Помните, качество покупки должно оправдывать ее стоимость. Это была рубрика Деньги на ветер. Не сорите деньгами. Пока! Настало время подвести итог нашей большой экономии Без особых затрат сил и времени Я стал отключать бытовую технику без надобности из сети Заменил лампочки на светодиодные Перешел на двухтарифный счетчик Обклеил батареи фольгой и отказался от обогревателя Установил насадку на воду в ванной и на кухне Стал покупать дешевые аналоги привычных мне продуктов Я сумел оптимизировать расходы всего лишь за день Стоит только придерживаться этих правил целый год и к декабрь у меня останется почти 75 тысяч рублей. Немало. Но за 7 лет на такой экономии миллион долларов не заработать? Что-то не договорил наш эксперт? Я э, занимаюсь бизнесом. Сейчас в большей степени э, бизнес, который у, меня, ну, у меня несколько направлений. Это инвестиционный бизнес и консалтинговый бизнес. Я обучаю людей финансовой грамотности. Это мое хобби, которое я тоже превратил в бизнес. Я, в общем-то, все превращаю в бизнес, потому что, после вопросов экономии встает вопрос зарабатывания денег. Но тем не менее, я рекомендую начинать именно с экономии денег. Потому что есть, например, такая распространенная фраза. Заблуждение, я бы сказал, такое распространенное, что не надо экономить, надо больше зарабатывать. Я переформатирую таким образом, что надо экономить и надо больше зарабатывать. Но в первую очередь надо экономить, потому что экономия это гораздо проще дается, чем зарабатывание денег. 155 тысяч долларовых миллионеров. Столько в России было на начало прошлого года. В этом еще не успели подсчитать. Но вы только вдумайтесь, один миллионер на каждую тысячу человек. Не все, но многие из них разгадали главную тайну. Наша бедность – это роскошь в мелочах. Стоит только немного приложить усилий и богатство – не заставить себя долго ждать. С вами была самая полезная программа. Я, Владимир Щеглов. Смотрите нас каждую неделю на рен и проводите время у телевизора с пользой.